Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала я бы, конечно, хотел поблагодарить организаторов за возможность выступления на данном мероприятии. Нет, я не могу стопроцентно не согласиться с Анной Игорьевной, потому что, конечно же, она абсолютно правильно сказала, каждый пациент – это личность, каждый пациент у нас индивидуален. И определиться, к какому пациенту, Какую модальность назначить, бывает очень и очень сложно. Первая проблема, с которой мы сталкиваемся при лечении пациентов с метастатическим почечноклеточным раком, естественно, это их крайне низкая выживаемость. На слайде представлены результаты двух крупных исследований, которые экстраполируют общую картину по миру и по Российской Федерации. В России пятилетняя общая выживаемость пациентов с метастатическим раком почки всего в да? То есть всего 8% пациентов проживут 5 лет с таким диагнозом. Немногим лучшая ситуация в США порядка 12%. Не буду надолго останавливаться на шкале МДС, о ней уже сегодня было достаточно сказано, единственное, хочется сделать акцент на том, что в реальной клинической практике пациентов с благоприятным прогнозом на не так-то и много, более 70-80% пациентов это пациенты промежуточного и неблагоприятного прогноза, конечно же, Именно эти факторы влияют на показатели общей выживаемости. Да, при плохом прогнозе не более, 7, не более 8 месяцев будет медиана. И так как мы говорим о гетерогенной группе пациентов, естественно, для каждого пациента будет свой подход к лечению. Сегодня уже демонстрировали похожий слайд. Естественно, до 2005 года мы жили в эпоху цитокинотерапии, где единственной возможной опцией было назначение интерферонов. Потом постепенно на рынок начали выходить новые опции, это тирозинкиназы. Пусть это будет собирать образ, это терозинкиназные ингибиторы первого поколения, препараты Сунтинип и пазопанип. И сейчас постепенно мы переходим к новым опциям, к опциям комбинированного лечения. Анна Игоревна остановилась на комбинации иммуноонкологических препаратов, я же сделаю акцент на иммуноонкологических препаратах в сочетании с теразинкеназными ингибиторами. Клинические рекомендации всем известны, в зависимости от группы прогноза, можем использовать или таргетные препараты первого поколения при хорошем прогнозе, или возможные комбинации при промежуточном и плохом. Немножко истории. Препарат сунитениб, действительно, это первая молекула, которая была, в принципе, прорывом в лечении метастатического почвенного клеточного рака. Прорыв в том, что по данным регистрационного исследования третьей фазы увеличилось практически в два раза медиана времени без прогрессирования у пациентов с, у пациентов благоприятного. И промежуточного прогноза, тем не менее, к сожалению, влияния на общую выживаемость не было. И заметьте, пожалуйста, специально выделил Complete Response. В этом исследовании не было ни одного пациента, который бы ответил полным ответом, несмотря на достаточно благоприятную выборку изначально. Пазопониб, следующая молекула, опять-таки, исследование совсем небольшое, посмотрите, 78 группа плацебо, 155 процентов группы исследуемого препарата Опять же, медиана времени беспрогрессирования увеличилась, тем не менее, вклад в медиану общей выживаемости отсутствовал Хотелось бы задать вопрос в качестве интерактивного голосования, несмотря на клинические рекомендации, несмотря на то, что мы в принципе знаем, как надо лечить этих пациентов, правда ли, что практикующие врачи назначают ингибиторы тирозинкина с первой линии терапии у большинства пациентов? Пожалуйста, голосуйте, коллеги. Можем увидеть результаты? Да, около 10 секунд мы ожидаем результаты, пожалуйста, подождем. Я могу не уложиться свой тайминг. Ну, смотрите, Софри, как я и предполагал, более 50% назначают ингибиторы тирозинкиназ в монорежиме. Хорошо это или плохо? Это плохо, да, и плохо это потому, что... К сожалению, существует определенная стагнация, можно ли назад, определенная стагнация по эффективности этих опций. Основная стагнация, первая, то, что мы не можем перепрыгнуть через эту медиану времени без прогрессирования. Вторая стагнация, то, что вклад в общую выживаемость, он отсутствует у этих групп препаратов. Следующая причина, по которой надо менять концепцию в лечении этих пациентов, в том, что практически у у четверти пациентов, которым мы назначаем ингибиторотерозин киноз первого поколения, существует первичная резистентность. Более того, еще, наверное, процентов у 30 в ближайшие сроки от назначения разовьется уже вторичная резистентность. Соответственно, подходы к лечению должны меняться. Гайдлайны NCCN уже третья версия 2022 года. Немножко отличается от наших рекомендаций. Тем не менее, как вы видите, что для благоприятного, так и промежуточно неблагоприятного групп прогноза, основное это комбинации, не буду останавливаться на механизме действия комбинации. Всем это известно. Остановлюсь на тех опциях, которые есть на сегодняшний день. Наверное, самое зрелое исследование и многие из вас уже имели возможность применения пембролизома с оксетенибом, исследование кино 426 сравнивалось с унитинибом. Было показано преимущество комбинации по таким параметрам, как частота общей выживаемости, времени без прогрессирования и частота объективного ответа. Тем не менее, следует отметить то, что вклад комбинации в выживаемость пациентов благоприятного прогноза не был статистически значим. Тем не менее, как мы видим, очень высокая частота объективных ответов. Для меня загадка, почему в этом исследовании при назначении Сунтиниба 6% полных ответов, в отличие от того исследования, о котором я рассказал до этого. Следующее исследование – это опция линвотиниб с пембролизумабом. Это трехрукавное исследование, сравнивалось с сонитинибом и с линвотинибом и эверолимусом в первой линии терапии исследование КЛЭ. Комбинация на сегодняшний день она еще не зарегистрирована к применению в Российской Федерации. Тем не менее, как видите, практически трехкратное увеличение медиана времени без прогрессирования по сравнению с историческим препаратом с сунитинибом. Следует отметить то, что при проведении подгруппового анализа основной вклад эта комбинация дала в улучшение результатов лечения пациентов с неблагоприятным прогнозом. Комбинация вилумапсаксетиниб она в наших рекомендациях сейчас рассматривается как альтернатива. Сравнивалась точно та же с унитенибом, и э, в данном исследовании э, пытались показать именно в, э, вклад комбинации в лечение пациентов, э, имеющих э, э, экспрессию pd 1 более 1%. Э, было показано то, что комбинация действительно... Э, Улучшает время без прогрессирования как в PDL-позитивной PDL группе, так и в общей популяции, практически в полтора раза. Тем не менее, при сборе незрелых данных в исследовании железо 101 не было показано преимущества по параметру общей выживаемости. И последняя комбинация, на которой я сделаю акцент, это комбинация Nivlumab с это если не Checkmate T9ER. Данная комбинация она уже зарегистрирована в Российской Федерации, но пока еще не входит в клинические рекомендации. Тем не менее, в данном исследовании Сунитиниб сравнился с ниволбамбом и кабазантинибом. Доза Кабазантиниба прошу отметить, была ниже, чем при лечении кабазантинибом в монорежиме. Вместо 60 миллиграм назначалась доза 40 мг. Об этом я скажу чуть попозже, потому что это важная ремарка именно касательно профиля токсичности данной схемы. Как вы видите, по стратификация по группам прогноза, наверное, идеально отражает нашу реальную клиническую практику. Всего 20% пациентов были с благоприятным прогнозом, 80% промежуточный и плохой. Более того, пожалуйста, обратите внимание, каждый десятый пациент имел саркоматоидный компонент опухоли. В принципе, компонент, который изначально резистентен к терапии ингибитромитерозинки Нас. Выживаемость без прогрессирования, великолепные результаты более чем в два раза превосходит сунитинип при медиане наблюдения практически ранним двум годам. Более того, при стратификации по группам прогноза во всех, группных, во всех группах прогноза мы наблюдаем улучшение по данному показателям. Естественно, самый хороший эффект в группе неблагоприятного прогноза, тем не менее на 42% снижается риск в группе промежуточного и благоприятного прогноза. Общая выживаемость. Данные, наверное, еще тоже не совсем зрелые. Тем не менее, вы видите, какой тренд наметился, да, кривые расходятся практически с самого начала, и общая выживаемость на 34% выше в группе Кабзантинит с Ниволумабом. За два года наблюдений медиан общей выживаемости не достигнут. Это говорит о том, что 50% более 50% пациентов в группе комбинированного лечения живы. При стратификации по группе прогноза АМДС, естественно, расхождение идет по промежуточному и плохому прогнозу. Тем не менее, я думаю, когда мы будем иметь более зрелые данные, мы увидим все-таки вклад комбинации и для благоприятного прогноза. Касательно объективного ответа. Полный ответ 10%, процентов, но согласитесь, это много. То есть мы имеем полный ответ по критериям рецист. Опять-таки, сунитинип 4 процента. Для меня, как и в исследовании пембраксия, определенная загадка. Обратите, пожалуйста, внимание на медиану времени до ответа. В группе Нивокабо, если брать минимальное значение, это один месяц, да? возвращаясь к тому вопросу, кому что назначать. Естественно, когда мы хотим получить быстрый ответ, то есть это симптомные пациенты. И мы предполагаем, у них хороший ответ на лечение, это должна быть комбинация ингибиторов терзенкина с иммуно препаратом. Более того, ответ на лечение был заметен во всех группах прогноза, при этом он по частоте ответа практически не отличался. И в группе благоприятного прогноза и в группе плохого прогноза количество респондеров было практически одинаковым. Касательно саркоматоидного компонента, великолепные результаты, великолепны потому, что медиана времени без прогрессирования вот в этой подгруппе пациентов, которые изначально резистентны к ингибиторам теразинкеназ, по медиане времени без прогрессирования сопоставима с исследованием сунитиниба по сравнению с интерферонами, то есть 9 месяцев. Если немножко абстрагироваться от критериев фрицист и посмотреть такой параметр как наибольшее уменьшение суммы диаметров целевых очагов, практически сто без пяти 100 имели уменьшение таргетных очагов. А теперь голосование. Как вы считаете, профиль токсичности у пациентов, получающих комбинированную терапию и ингибиторы и иммуноонкологические, менее благоприятный, чем монотерапия тирозенкиназными ингибиторами? Пожалуйста, голосуйте, коллеги. Можно результаты? Пока ожидаем. <смех> угу, готовы. А, вы знаете, я, наверное, с вами соглашусь в том плане, что изначально, когда только эти комбинации появились и не было еще реального клинического опыта применения, у меня было точно такое же мнение, как у вас. Тем не менее... Тем не менее, посмотрите, пожалуйста, вот на эти замечательные графики по э, нежелательным явлениям э, НИВА-КАБа и СНИТИНИБа. И отбросьте э, те шкалы, которые выделены э, более светлым цветом, то есть это нежелательные явления первой и второй степени, на которые зачастую в реальной клинической практике э, мы даже не обращаем внимания. Вы видите, то, что профиль токсичности он практически сопоставим с монотерапией сунитинибом. А, с диареей мы умеем справляться. Ла, извините, лапирамид еще никто не отменял. А, прекрасно лечится пациентки допустим, обемоциклибом с диареей а, и а, получает великолепные эффекты. Я, я сейчас говорю о молочной железе. Да? С артериальной гипертензией есть рекомендация по коррекции артериальной гипертензии. Поэтому проблем с токсичностью в реальной клинической практике быть не должно Надо уметь коррегировать эти нежелательные явления Отмена по токсичности была невысокая Медиана продолжительности терапии при назначении комбинации Оказалась более чем в два раза выше, чем медиана продолжительности терапии с унитенимом Уже не успеваю на следующих линиях остановиться Остановлюсь на качестве жизни, как, на, наверное, а сам, на самом важном интегральном показателе, к чему мы стремимся, помимо времени беспрогрессивной и общей выживаемости Пациенты на комбинации чувствовали себя лучше по сравнению с сунитинибом. На выводах останавливаться не буду, они все на данном слайде, единственное, что хочу сказать надо менять в головах парадигму лечения этих пациентов. Понятно, что э, есть ограничения финансовые, и с этим мы никак не можем справиться. Но надо отходить от лечения ингибиторами терозинки нас в монорежиме, там, где мы можем применить комбинацию. Благодарю за внимание.